Вкусные новости Ставрополя представляют три самых популярных ответа на вопрос о кулинарных предпочтениях. Мы выбираем пиццу. Мы, Мы выбираем, выбираем шаурму. Я люблю картошку фри и кафе Восток. Для тех, кто решил заказать еду на дом, телефон 660 600. заявите о своих кулинарных предпочтениях в ТВ-клубе «Вкусные новости».